Всем привет! В этом видео разберем игру Staff Game, которая недавно появилась на бисвап. Мы обязательно сегодня разберем, как в нее играть, потому что игра абсолютно беспроигрышна. Рассмотрим правила, как мы можем здесь с вами заработать до 270% в месяц, какой порог хода и какие нюансы. Поэтому, друзья, кому интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, кто не зарегистрирован еще на бирже Biswap, обязательно регистрируйтесь. Вот смотрите, я даю вот такую ссылку, перейдя по которой вы будете получать 50% скидки на все торговые комиссии, свапалки, фарминг. То есть за все действия, которые вы будете воспроизводить на данной платформе. Также, как все здесь работает, у меня на канале есть в обзорах видео. Также оставлю здесь в подсказках. Обязательно смотрите, разбирайтесь. Биржа топчик. Поэтому я ею пользуюсь постоянно и могу ее смело рекомендовать. Так вот, на главной странице у них есть вкладочка Gamify. Нажимаете сюда и вас перенаправляют на страницу Squid NFT. И у них здесь есть свой marketplace, где можно... Покупать и продавать nft -шки. Ну и другая игра, да, самая первая, которая у них была. Но нас сейчас интересует вот вкладочка, которая называется Staff Game. То есть это запустилась новая игра. Она запустилась буквально прошлый четверг. И мне не получилось начать в нее играть. Почему? Потому что здесь есть один нюанс. Чтобы у нее играть, мы можем максимально на один аккаунт, который у нас есть, подключить, нанять двух работников. Да, чтобы играть, нам нужно нанять двух работников. Каждый работник стоит 25 БСВ. То есть, чтобы поиграть в эту игру на максимум, здесь абсолютно минимальный порог подойдет под любой кошелек. Вам нужно всего лишь 50 БСВ и вы уже можете играть в эту игру. Еще маленькая поправочка. Обязательное условие, чтобы играть в эту игру, вам нужно зайти вкладочку стейкинг стейк бсв и в holder pool запустить сюда в стейкинг минимум 10 монет это одно из условий то есть таким образом чтобы начать игру играть да вам нужно не 50 монет а 60 монет бсв сейчас рынок хорошо просел это обойдется вам в районе 60 70 долларов то есть вы можете холдить здесь, видите, под 55% годовых сами монеты BSV. Но если вы будете играть в ту игру, сейчас я вам покажу, что там гораздо больше шансов э, приумножить на ваши BSV. Здесь просто нажмете плюсик, добавите монетки, да, и у вас будет здесь холдиться 10 монет. У меня вот где, видите, 548, у вас тут будет 10. Ну, можете закинуть больше, как хотите. Также обязательно, кто не знает, этот пол... Э, у него есть особенность, что когда вы здесь холдите, вы пользуетесь абсолютно всеми преимуществами биржи, но вывести вы токены не можете в течение 90 дней. Ну То есть вы их вывести можете, но вы выведете с комиссией 25%. Комиссия перестает действовать только по истечении 90 дней. Поэтому имейте это в виду. Ну а мы возвращаемся в игру, теперь уже понятно, да, 10 монет мы фиксируем в стейкинге, чтобы начать игру и покупаем 2 работника по 25 БСВ. Итого 60 монет БСВ. БСВ покупаете либо на бирже Binance, либо здесь на бирже в свапалке на кошелечек Metamask, подключаетесь, заводите там сюда из ДТ и просто покупаете монетки. Преимущество игры, она беспроигрышна. Низкая стоимость хода, да, мы уже сказали. Получить можем до 270% в течение 30 дней. Вознаграждение мы получаем в токене BSV, который реально перспективный, и он в цене может а, еще очень хорошо вырасти. Почему беспровощная игра? Потому что стоимость найма одного работника 25 BSV, как мы уже сказали. И по истечению контракта этого работника Сумма наших инвестиций в 25 БСВ, видите, будет возвращена в конце срока найма и уже вместе с получаемой наградой. Как же начать игру? Смотрите, игра будет длиться около года, чуть меньше, 48 недель. Каждую неделю будет выделено по 5000 работников. Таким образом мы понимаем, что не все смогут еще и поймать вот этих работников и нужно следить за таймером. Вот я прошлый четверг зашел, завтыкал, думаю разберусь пятницу. А здесь таймер сработал и оказывается каждый четверг только мы можем купить вот этих это самое, работников. И видите, я уже не смог купить, поэтому... Вот, до четверга осталось 2 дня, 11 часов и 30 минут. Нужно следить за таймером. Только таймер подходит, 0 Вы нажимаете быстренько и берете всех работников, если хотите играть в эту игру. У вас уже на метамаске должны быть обязательно купленные BSV, чтобы все быстренько, вовремя списать и начать играть. Каждую неделю количество работников будет уменьшаться. Вот На вторую неделю, которая сейчас будет, еще получим 5000 работников на всех желающих. Третья, четвертая неделя 4000 И потом по нисходящим. Видите, все сложнее и сложнее будет э, попасть в эту игру. Потому что она реально беспроводнична. А умножиться можно неоднократно. Чтобы понять, что вы будете получать за своего работника, здесь вот, если мы наведем, на, вот, вот сюда на вопрос наведем. И здесь есть табличка. Объясню, что здесь такое. То есть у нас будут определенные шансы. Какой процент доходности мы будем получать на наши 25 БСВ за каждого работника. Да? То есть у каждого работника у нас будет определенное количество дней. Шансы, что ваш работник один будет работать на вас 10 дней, будет 5%, что выпадет. Да? То есть это рандомная история будет. Здесь еще доходность будет зависеть, насколько вы удачливы. То есть если на 15 дней выпадет, то процент вероятности такой, это будет 10%. Ну и самый высокий процент вероятности, что вам выпадет, это, конечно же, целый месяц, 30 дней. Далее, а здесь уже зависит от прибыли, да, рои. То есть если вы будете, например, выпадет, то вам повезет, что вы попали в 1% и вам выпадет 100% доходность, а здесь вам повезет что стопроцентная доходность выпадет вам э, в течение 10 дней. Таким образом, получается, за 10 дней вы забираете процентов То есть с 25 БСВ вы делаете еще 25 в течение 10 дней. Да? Если же вам, к примеру, выпадет, я, скорее всего, уверен, что чаще всего будет выпадать, вот, к примеру, 15% доходности в месяц, то процентовка такого Попадание 50%, она высока. Я думаю, многим такое будет попадаться. И также многим будет попадаться на целый месяц. То есть самый хуже здесь вариант. Это 15% доходности в месяц на ваши 25. И еще и на 30 дней. То есть если на 10 дней, это круче. Потому что э, три раза мы можем по, ну, попытать удачу в течение 30 дней. А тут целых 30 дней нам придется ждать. А пока на 25, на 25 монет наших, да, на одного работника будет начисляться 15%. Но как ни крути, все равно это чуть выгоднее, чем стейкинг. Я реально все деньги вытянул бы стейкинга и пробовал бы удачу здесь, но видите, они сделали лимит такой. Максимум 2 работника и максимум по 25 БСВ. То есть много сюда не закинешь, это разве что там мультяческие аккаунты. Но я этим не люблю гемороем заниматься, вы там как хотите. У меня есть один аккаунт, я на нем стараюсь везде вот так всегда честно и для себя, и вообще работать. То есть процент вероятности и доходности, я надеюсь, вам все здесь понятно. Кому что-то непонятно, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, там информации всегда иду и больше. Я вам отвечу, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Ну еще некоторые нюансы, которые мы обязательно должны знать по начислению вознаграждений. Это мы уже сказали, да, токены начисляются только в токенах БСВ и покупать работников вы тоже можете только в токенах БСВ. И вознаграждение мы можем снимать без комиссии только по после того, как срок найма работника истек. То есть срок, на, ну, если вам выпало на 15 дней работник, да, то... Вам возвращается 25 БСВ через 15 дней. И прибыль, которую вы получили, опять рандомно, процентовку, вы забираете тоже, опять же таки, через эти 15 дней. Если вы хотите досрочно, то у вас там будет комиссия. Вот комиссия за досрочный вывод они пишут, составляет 5%. То есть, если вы, например, работника наняли на 10 дней, но решили отказаться, что-то у вас там произошло, срочно нужно вам там деньги продать эти БСВ, вы в таком случае там, через 8 дней, 3-5 дней, без разницы, снимаете и уплачиваете комиссию 5% и забираете свои токены BSV. И вся эта комиссия, она будет налаживаться, естественно, и на самого работника, и на те проценты, которые успели вам начислиться. То есть вывод какой, ребят? Игра реально ну, просто пушка, потому что она беспроигрышна. Единственный минус это, да, маленький парухода, можно мало заработать. И кто более удачливый, естественно, вы здесь получите намного больше, чем просто стайкать. Поэтому в любом случае стайкинг тоже хорошо. Мы стайкаем, пользуемся преимуществом биржи. Но рекомендую взять все-таки, если у вас стайкинг уже лежит, просто выделить 50 BSV и попробовать вот играть вот эту игру, если будет получаться. Также следить за таймером, когда срок работника там истекает. Каждый четверг там вот нужно будет успеть поймать вот этих работников чтобы их приобрести потому что я думаю с каждой недели будет все больше и больше людей узнавать об этом и будет все сложнее и сложнее этих работников купить потому что их еще и будет становиться меньше будете ли вы играть в эту игру или нет вообще как вам такая идея от безвапа нравится или нет обязательно пишите в комментариях будет интересно почитать ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать еще видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.